можно ли сказать, что вот уже больше год войны, что вы, э, там, наконец, начали возвращаться в норму, или вы из нее не выходили? Смотря что считать нормой. Я думаю, что в норму не вернулся никто, и я в том числе. А что, прежняя жизнь, да? Многие говорят совершенно сожалением, что там а прежней жизни никогда уже не, уже будет. не будет. Я уверен в этом. Смысле. Это понятно. А вам, жалко? Тоже. а вам жалко той прежней жизни? Мне ничего не жалко. Я думаю всегда о будущем, а не о прошлом. Какую книгу последнего украинского писателя вы читали? И читаете ли вы вообще во время войны? Я сейчас плохие, а читаю э, историка, лучшего, я считаю, украинского историка, с которым я летом делал интервью и как раз сейчас читаю книгу об истории Украины. А кто должен переписывать э, книги по истории, э, кто должен писать Конституцию? Кто бы не переписывал книги по истории, это бесполезно, потому что правды все равно нет. Она растворена между разными книгами по истории. А Конституцию, я думаю, что парламент должен ее принимать, президент подписывать. Все как положено. То есть вы сейчас говорите фактически страшную вещь, что правда никогда не будет написана в учебниках по истории. Никогда. Ни в одной стране мира. <связывая> Ни в одной стране мира. Правды нет. Правда растворена. Правда между. Потому что у каждого человека есть своя правда. У каждого человека есть своя правда. Мало того, каждый человек не до конца понимает суть своей правды. И то, что ему кажется правдой, далеко не всегда ей является. Изменились ли ваши ценности и ваше понимание о том, что главное в жизни, что второстепенно после 24 числа? Нет, все осталось прежним. У меня с ценностями всегда все было хорошо. И с нет, приоритетами. Нет, я понимаю. Но очень многие люди до войны считали, что там а, очень важна карьера, очень важно там еще что-то. А сейчас практически все мне говорят, только семья и только личные отношения. Я всегда только... понимал, что такое ценности, что такое главное, что такое второстепенное. У меня всегда было все расставлено в приоритетном порядке. Расставьте первые три э, позиции. Я думаю, семья, э, дальше родина. Что, в принципе, одно и то же, по большому-то счету. Все остальное не так важно. Кто должен определять врагов государства? СБУ или общество? Врагов государства? Поскольку враги государства часто находятся в СБУ и в обществе, мне трудно ответить на этот вопрос. Но я перефразирую, профильные организации, которая призвана это делать, или общество должно так сказать, с этим решать? Значит, поскольку Украина демократическая страна, у нас сильные общественные институты, я считаю, что и СБУ по роду своей деятельности должно определять врагов государства. К сожалению, к большому сожалению, 32 года нашей независимости, практически, оно с этим абсолютно не справлялось. И, разумеется, общество: вот какое-то движение должно быть навстречу друг другу. Вы а, всю свою жизнь посвятили другим людям. Ну, то есть вы брали а, там суперзвездами политики, литературы и, вот, не знаю, искусства, спорта, интервью. Я, я не могу интербью. сказать, что я всю свою жизнь Нет, посвятил поня... другим людям. Я понимаю, что семья... Я имею в виду профессиональную деятельность сейчас. Но поскольку вы встречались с очень многими людьми, так сказать, которые уже стали легендой, напишите ли вы когда-нибудь... О, о том, чего мы никогда не знали, не видели, и то, что было за кулисами. Напишите ли вы о себе среди этих людей. Да, я это обязательно сделаю. Обязательно сделаю. Пока не время, пока идут события, не время. Но учитывая, что у меня э, есть что сказать и есть что показать, уникальные видео и фотоматериалы, которых нет ни у кого, конечно, я об этом напишу и расскажу. А что для вас является табу а вот прямо на сегодняшний день? И изменилось ли это? Ну, то есть, одно было там когда-то, а теперь сейчас другое совершенно. Нет, не изменилось ничего. Единственное, что во время войны я не хочу ругать власть и э, тем самым расшатывать лодку. Вот единственное, табу я не ругаю практически власть, кроме тех случаев, когда молчать уже невозможно. Дим, ну вот мы как раз не будем скрывать от наших зрителей, что записываемся в тот день, когда я очередной раз приехал в Столтенберг в Киев. И ну, всегда вопрос, это вопрос номер один, собственно говоря, вопрос о безопасности Украины и всего. НАТО. Когда это может быть вообще, в принципе? Потому что, ну, я помню, как он сказал несколько месяцев назад сразу после победы мы примем Украину в НАТО. Потом начались какие-то другие реплики по этому поводу. Поэтому вот как вы думаете? Я бы сказал так, если НАТО может быть... На что я надеюсь, конечно, что оно угу. может быть. То только после победы Украины, после того, как Украина вернет свою территорию на момент 91 -го года, и речь будет идти о том, что Украину в полном объеме примут в НАТО. Другого варианта я не вижу. Не, ну, а как можно принять не в полном объеме? Конечно. Или принять, или не принять. Ну вот Буданов, я вчера внимательно смотрела его интервью, последнее, одно из последних, ну, даже, мне кажется, последнее. Он говорит, что... Крайнее он, будем говорить. Да, крайнее. Нет, я имею в виду, может быть, какие-то еще были записаны после этого. И Кирилл говорит о том, что до конца весны может быть взят Крым, и до конца года может быть победа. И это, честно говоря, очень радует, потому что, ну вот, как мы с вами говорили до эфира, все ждут, да, все в ожидании контр... контрнаступления, все в ожидании победы и а, все остальное. Но есть там люди, которые говорят, ну нет, это может быть долго, это может быть вот там годами, мы должны научиться с этим жить. У вас вот это внутреннее ощущение. Вы хотите научиться с этим жить или хотите, чтобы это было быстро? Я считаю, что... Когда будет победа э, и сроки победы, об этом никто не знает, ни один человек, потому что существует обстоятельства. Никто в Соединенных Штатах Америки, где работали целые институты советологов, не знал в 1991 году, в середине года, что в декабре Советский Союз падет распадется и падет, и красный флаг поползет вниз над кремлевскими башнями. Но никто даже предположить такого себе не мог. Тем не менее, случилось. А что случилось? Обстоятельства. Люди собрались в Беловежье по случайному поводу и решили сделать не случайные вещи. Точно так же и здесь. А вдруг завтра что-то произойдет в Москве? Мы же не знаем. И все это, да, вопроса вообще нет. При этом Кирилл Буданов, я считаю, самый осведомленный в Украине человек, потому что он плотно контактирует, плотнее всех контактирует с западными спецслужбами, поэтому я всегда прислушиваюсь к тому, что он говорит, он понимает, о чем говорит, и он практически не ошибается. Ну да, до сих пор все его прогнозы сбылись. И это такое, если говорить о Буданове конкретно, то такое золотое сечение между там, информацией, которую он получает, и смелостью ее произносить. Потому что были эпизоды, когда только Буданов мог это сказать. Ну, как вот с Киреевым, например, дело. Это же он дал, так сказать, это интервью. Больше никто об этом не говорил. Поэтому, конечно же, этот человек вызывает большое уважение. Как вы учитесь вот жить с тем, что это может быть долго? Да? Что ваша, там, ваша и многих других людей жизнь, ну, перемена участи произошла, и жизнь очень сильно изменилась. Очень сильно. Я всегда легко приспосабливаюсь к вот вы похудели, обстоятельствам. вы я смотрю, очень Спорт. сильно. Я всегда легко приспосабливаюсь к иным обстоятельствам, потому что жизнь меня часто оставила в разные условия и обстоятельства, и человек вообще такое животное, что может приспособиться ко всему. Поэтому, если сейчас скажут, что это будет длиться годы, ну что ж, будем жить и ждать победы Украины годы, если понадобится. Um... Я уверена, что вы как раз из тех людей, потому что очень многие говорят, что а, очень важно победить, но очень важно понимать, а, что будет потом после победы, какую страну мы будем строить. Мы думаете, вы думаете о том, а, как, какая жизнь будет, как мы будем жить а, там дальше? Очень важно договориться на берегу, что такое победа. Для меня победа – это возвращение всех украинских территорий на момент 91 -го года. Раз. Для меня победа – это денацификация, деимпериализация, демилитаризация фашистской России. Я бы забрал, конечно, у нее ядерное оружие, потому что обезьяна с гранатой, она не может существовать дальше. Я бы, наверное, километров 500 демилитаризировал зону между Россией и Украиной со стороны России чтобы никакого оружия не было и так далее, я бы э, настаивал на э, покаянии России, потому что э, Россия, русский народ, должны нести историческую, коллективную, моральную ответственность за то, что они натворили в Украине. Я бы настаивал на репарациях, которые они должны заплатить не только э, государству Украина за разрушенную инфраструктуру, за то, что они наделали здесь, но и семье каждого погибшего. Я бы вел речь от миллиона до двух долларов. Семье каждого погибшего. У них есть деньги, пусть платят. Это вообще не страна, не государство, это черти что. Поэтому что с ними будет дальше, мне глубоко все равно. Я их ненавижу. Это что касается победы Украины. Что касается будущего Украины, это э, сложный вопрос, потому что э, жизнь после победы будет не менее сложной, чем жизнь во время войны. И я считаю, что украинское общество должно к этому готовиться. Какие основные вызовы вы видите? Вызовов много. Первое, очень много разрушено. Все это надо восстанавливать. Да, в идеале Россия, побежденная Россия, даст на это деньги. И Запад... Даст на это деньги. Но это должно произойти, я имею в виду Запад, если в Украине будут решены вопросы борьбы с коррупцией. Потому что в ту коррупционную Украину, которая была до войны, которая сейчас остается коррупционной, никто на Западе вкладывать деньги не будет. Поэтому нужно решить вопрос с законами раз и навсегда, наконец-то уже, тем более после победы. Вопрос по борьбе с коррупцией необходим просто. И э, есть еще ряд факторов. Не забывайте, что будут возвращаться ребята с фронта. У многих поломана психика, многие инвалиды. Э, многие будут возвращаться из-за рубежа э, с поломанной психикой, а многие не будут возвращаться из-за рубежа, и нам надо кем-то их замещать. Я считаю, что э, чем больше чем дольше будет длиться война, тем больше людей будет оставаться на Западе, потому что они врастают корнями в эту систему. И если я вот знаю на примерах людей, которые были рядом, если здесь они зарабатывали 5-7 тысяч гривен, а на Западе им дают все для того, чтобы они нормально жили, они уже не вернутся сюда. И нужно думать, кем их заместить, и кто будет работать, и кто будет производить национальный валовый продукт, огромное количество вызовов. Ясно только одно. Украина будет другой. И дай бог, чтобы она была лучше, чем та, что была до войны. А изменилась ли украинская элита с вашей точки зрения вот за время войны? Если изменилась, то как? Я считаю, что в Украине никогда не было элиты в том понимании, в котором Давайте мы... назовем это establishment. Хорошо. Люди, которые а... причастны к решениям политическим, культурным, а гуманитарным, экономическим, да я любым, бы не медицинским. называл их истеблишментом. В Украине было очень ограниченное количество людей, которые представляли из себя средоточие мысли, свободы, полета, глубины, вот таких вот категорий. А все остальное, это непонятно как, вернее, понятно как, попавшие на этот мостик Люди, которые просто все делали для того, чтобы Украина утонула. Их называли элитой, этих депутатов, министров, этих президентов, премьеров и так далее, и так далее. Они топили Украину все эти годы. Что мы ощущаем сейчас? Поэтому у Украины рождается сейчас в муках новая элита. Новая элита – это люди, которые защищали Украину прежде всего это новая элита Украины, это те, кто делали все для победы своей страны. Вот эти люди могут по праву называться элитой, а то, что было до того, это сброд в основе своей, а в массе своей, это случайный сброд из российской агентуры, из ХАПУГ, а очень часто и того, и другого. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот Смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. А Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь, смотрите, вот конфеточки. А -а -а. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. М -м -м. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Сейчас очень много разговоров, ну, просто уже на кухне, да, о том, что это самое, вот как будет после победы, какая будет, когда начнется политический процесс, кто будет новыми политиками. Ну, вот люди говорят об этом, да, им хочется это обсуждать, и говорят о разных людях абсолютно, и в связи с этим не могу вас не спросить, вот вы дружите с Савистовичем, вот если бы он шел на выборы там и вел с собой какое-то там общественное движение, он иногда намекает на то, что это может быть, вы бы пошли с ним вместе в одной колонне? Я вообще не собираюсь никуда идти, ни в колоннах, ни в одиночку, ни без них, да, Куда я хотел прийти, даже куда я не хотел прийти, я уже туда давно пришел, я уже там. Угу. Идти больше мне некуда. Нет манящих вершин, на которые мне хотелось Дима, бы взобраться. От, откуда такое отвращение к политике? Вы вот всегда, когда вам задаешь вопрос, вы... это не общения, первый у нас разговор. От многолетнего общения с политиками. Угу. Чем больше с ними общаешься, тем больше отвращения и к ним, и к политике. Это естественный закономерный процесс. Тем более, когда человек самодостаточный, я себе свободный, и понимающие, что происходит вокруг. Я вообще считаю, что сегодня рано говорить о будущей конфигурации, о том, что будет после победы в украинской политике. Ясно одно, она не будет прежней, она не будет прежней, это исключено. Ясно одно, что многие старые политики не станут новыми политиками. На подавляющем большинстве старых политиков можно поставить крест. Их больше нет и не будет. Да и новых политиков многих уже не будет. Да Появится. и не жалко, честно. Не, не жалко, да. вообще никого не жалко. Жалко тех, кто погиб за независимость да. Украины. Вот их жалко. А этих абсолютно не жалко. Хотел сказать, этих гнит, могу сказать, этих гнит абсолютно не жалко. Медиа, вот это самый, я уже давно там, куда хотел прийти, но вот поговорим о том, где вы, да? И где там ваши коллеги? Как говорил один мой товарищ грузин, он говорил, "Ми здесь. Ми здесь. Да, так вот, давайте поговорим о том, что здесь сейчас и что может быть. Ну, совершенно понятно, что есть объективный процесс. Он мировой, общемировой старые медиа уходят, они умирают. Они умирают с разной скоростью в разных местах по-разному. Я по -разному. об этом говорил, когда? Ну, мы с вами это обсуждаем последние пять лет, да. и они такие на наших глазах умирают, Да. да? Там, скажем, где-то, где есть развитое там телевидение, которое удалось отформатировать и за которое платят, там, не знаю, кто-то смотрит National Geographic, кто-то вот смотрит, я не знаю, порноканал, кто-то еще. Вот там в этих странах, в, в Западной Европе, это телевидение еще продержится чуть дольше. Где телевидение очень сильно политизированное, построено в основном вот, ну как бы за него никто не платит, оно, видимо, умрет гораздо раньше, чем предполагалось. Вот вам нравится вот эти перемены, когда, да, когда ну, каждый, каждый в стране, сам себе блогер, сам себе, так сказать, журналист, когда огромный вал, да, вот этих новых медиа, просто, ну, YouTube и все остальные платформа, это огромный конгломерат, знаете, когда, ну, а с другой стороны, в человеке с приходом искусственного интеллекта все меньше и меньше необходимости, но в Китае работают голограммы, сидят, читают новости и не сильно отличаются, знаете, ну, Хорошенькие только. И все. Я давно говорил, уже несколько лет, о том, что телевидение умрет, и оно умирает. Мы это видим на глазах, и благодаря нашей власти, которая добила телевидение, я считаю, что власть очень хотела, чтобы телевидение воспевало ее. Власть ради этого придумала закон об олигархах, чтобы добить не олигархов, а телевидение. Ей это удалось. Телевидение больше в Украине не существует, потому что то, что мы видим, единый телемарафон, это не телевидение. Мы это понимаем. И поэтому люди его активно не смотрят. И вообще сегодня практически никто не смотрит. Что касается Ютуба, прочих платформ, это территория свободы на сегодняшний день. Мы не знаем, как будет дальше, потому что свобода не нравится никогда никому. Но на сегодняшний день это территория свободы, когда если у тебя есть талант, харизма, понимание каких-то процессов, честность, а потому что люди остро реагируют на вранье, ты можешь, да, ты можешь действительно претендовать на то, чтобы тебя смотрели, слушали и к тебе прислушивались. Но опять-таки это элемент свободы. Да, это элемент свободы, и мне это нравится. Сегодня. Потому что в 95 году мне нравилась пресса, например. В 95 году я основал газету «Бульвар Гордона», которая в течение 25 лет была флагманом вообще украинской прессы, имела огромные тиражи. Но это прошло, и я нормально с пониманием к этому отнесся. Проходит одна эпоха, начинается другая, потом заканчивается другая, начинается третья. Это нормально, это жизнь. А вы обратили внимание на тенденцию, что все меньше читают сайты, все больше читают <coughs>, телеграм-каналы и там твиттер? У меня другая статистика. Значит, Я сужу по сайту Гордон, который читает в день от миллиона до полутора миллионов уникальных пользователей. Это количество не уменьшается. И я вижу, что телеграм-каналы теряют популярность. Они взлетели в первые дни войны и первые месяцы войны, когда люди жадно ловили каждое сообщение, что где происходит по военной линии. Но сегодня наблюдается усталость общества от этого. Я очень тонко чувствую все, потому что у меня очень много платформ разных. И подписчиков только у меня на платформах более 10 миллионов. То есть только YouTube 6 миллионов подписчиков два ютуб-канала, и э, я очень четко вижу тенденции. Сегодня общество устало, мы это видим. Э, люди устали, за окнами весна, пусть сегодня погода плохая, но весна, Пасха, все остальное. Вот когда наступление, когда, когда? Вот встретил сегодня Алексея Арестовича, вот он мне сказал, наступление через 2-3 недели, и я ему верю. Ну, он бы мог этого не говорить. Не, как только но мы видим Алексея смотрит. Арестовича, мы знаем, что все но должно это, произойти хорошее, будет через 2-3 недели. он это сказал. Наступление через... Вот, все, мы зафиксировались. Поэтому общество будет в таком полуапатичном состоянии еще 2-3 недели. Потом будет всплеск. Ну, а смотрите, есть ли у вас какие-то ощущения, знаете, что мы подходим к какому-то совершенно миру, который мы не можем даже предвидеть, каким он будет? Потому что так, эту крышку прям скоро сорвет. С одной стороны, мы видим кровопролитнейшую в Европе войну, да, там, крупнейшую после Второй мировой сумасшедшую прямо которая э, гибнут там тысячи людей и прочее прочее с другой стороны мы видим как там престижный э, конкурс фотографий дает первую премию не подозревая об этом э, там фотография которая сгенерирована искусственным интеллектом очень много чего умеет уже вот, знаете, эти нейронные сети. Я вот э, совершенно недавно снимала «Силиконовую долину», и я вам скажу, что э, специалисты очень обеспокоены. Очень. Но ну, потому что они лучше нас понимают, куда это может завести. Вы знаете, будучи совсем юным человеком, я понимаю, что я застал такие сломы эпох, что, ну, вот слово «перемены», оно на меня не действует, потому что вся моя жизнь состоит из перемен. Я хорошо помню Брежнева, я наизусть помню состав... Заводи, только, что вы сидели у него на коленях. А, нет, и, Слава и, Богу. и не скажу, что он сидел у меня на коленях. Я помню весь состав Брежневского политбюро разных лет, могу перечислить. Я помню перестройку, совершеннейший слом вообще всего. Я помню постперестроечное время, 90-е, вообще еще один слом. А потом 2000-й, еще один, а потом война, да кто мог представить себе такое? Два Майдана позади, непосредственно участник двух Майданов. То есть столько событий, столько перемен, что очередные, после войны, а что еще, чем еще можно удивить? После того, что бомбы падают на жилые кварталы наших городов, после разрушенного Мариуполя или того же Бахмута, а чем можно удивить еще? Ну что, атомную бомбу сбросят? Ну, тоже не удивят. Мы уже понимаем, что теоретически это возможно. Поэтому э, жизнь интересна, многогранна, и жизнь подразумевает перемены, иногда просто потрясающие, в прямом смысле слова. Ну, я к этому отношусь с пониманием. Ну вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. А у вас есть какая-то, вот вы говорите, мы готовы к атомной бомбе, а у вас есть какой-то план, а если вдруг произойдет какая-нибудь атака? У вас все много детей. У меня нет ни плана, ни героина, ничего, я вообще этим не увлекался никогда и даже не пробовал. И даже ни одного косяка в жизни? Нет. Вообще? Представьте Ни, ни разу, ни разу? Ни разу, ни разу. Ущерб нажил. Вы скучный человек. Вот. Не то слово. А, что касается атомной бомбы или ядерной, ядерного удара какого-то, вы знаете, я фаталист и философ. Я все принимаю. Значит, так надо. Желательно, чтобы этого не было. Ну, это понятно. Но если, знаете, как в советском Закавказе в советское время повесили лозунг, писали же везде «Коммунизм неизбежен», а там написали «Коммунизм не избежать». Вот. Ну, если ядерный удар не Ну, вот видите, избежали же все-таки и коммунизм, и, надеюсь, и ядерного удара избежим. Дим, а у каждого человека есть какие-то там внутри опорные моменты? Семья. У некоторых и снаружи. Ну да, две ноги да. Семья Какие-то там ценности человеческие, культурные Представление о том, что такое хорошо, что такое плохо Вот ваш, ваш ценностный ряд во многом Как у ну, любого советского человека когда-то да, Основывался вот на этих общих культурных каких-то да, там Вы же много записывали, так же, как и я Людей, которые жили в России, которые там были знаменитые певцы, спортсмены, философы и так далее. Очень много было записано. И сейчас это действительно все, этого больше не существует. Вот, ну, я когда думала просто о том, чтобы там, честно скажу, раньше я думала, что так невозможно. А, потом, а теперь я понимаю, после года войны, что даже, даже страшно думать о том, чтобы вернуться к российской культуре, потому что она действительно была основанием и столпом для того, чтобы все произошло. А чем это вот вы внутри себя сейчас... Ну, я знаю, что главный столб, который появился, это, конечно, ЗСУ. Это вот новая, да, ценностный снаряд, когда вот есть люди на свете, которые могут так. А чем еще вы это заменяете сейчас? Российская культура не была э, спусковым крючком для войны. Я не могу с этим согласиться. Э, я склонен к тому, что, э, во-первых, да, она была во многом ущербна, э, но и она еще э, не окультурила русский народ. Потому что, когда мне говорят э, «Пушкин, Толстой, Достоевский», Лермонтов, Тургенев, Лесков, Салтыков, Щедри, Островский. Я говорю, это все, наверное, замечательно. Но каково их влияние на ту орду, которая прет на Украину? Если эта культура не смогла очеловечить нацию, то гроши и цена. А как же тогда объяснить, что ну, три четверти, как минимум, вот этих все деятелей, которые сегодня есть основанием, да, основой российской культуры, знаменитые режиссеры, актеры и так далее, что они совершенно спокойно приняли этот режим, совершенно спокойно поддерживают э, и даже радостно то, что сейчас происходит, войну. И не считают, что происходит что-то сверхординарное, понимаете? я долго Все эти этим... Пригожины. да я да. долго да, это это Пригожин, это вообще случайные да. пассажиры ну, лавочник ну, ну, ну хорошо там изысканный богомолов культура. да там изысканный богомолов который спектакли постмодернистки оставил ну, спокойно существует в этом постмодернистские что с того я очень много размышлял на эту тему зная многих персонажей и я сделал вывод я понял что происходит мы кстати сейчас с вами находимся в ресторане где до 2013 года мы очень часто, вот прямо здесь стоял стол, мы очень часто здесь встречались с Александром Яковлевичем Розенбаумом, который приезжал к нам в гости, который, в общем-то, большой наложил отпечаток на мою жизнь и на мое восприятие жизни, потому что на его песнях я рос. И вот здесь прямо... Часы прошли у нас, много-много-много Ча часов в разное время. Вот здесь, на этом балконе мы стояли, он курил часто. Вот поэтому я, когда сижу здесь, для меня это связано с Розенбаумом. Ну, здесь И... много очень разных людей, в том числе, так сказать, Арестович, который только что внизу И... ходил, бывает. Да, я вам объясню по поводу российской культуры. Значит, первое, я вспоминаю Ленина. Не потому, что я его конспектировал в школе и в институте, а потому, что он в письме к Горькому произнес очень написал очень хорошую фразу. «Интеллигенция – это не мозг нации, а говно, говно нации». нации да. Вот фраза. здесь Ленина я цитирую в охотку, потому что он очень точно сказал «Интеллигенция – говно нации». Значит, теперь что касается советской а потом в продолжение российской интеллигенции. Что вы имеете в виду, когда вы повторяете эту фразу Ленина? Я объясню сейчас. Я объясню сейчас. Я еще на Колчака сошлюсь, который захватывая очередной город, сказал проституток, артистов и кучеров не трогайте, они служат всем режимом. Что такое советская, а потом российская интеллигенция? В массе своей это люди, которых власть купила. Купила просто редко кто смог избежать этого соблазна. И Ленин, и Сталин, и дальше по очереди и Хрущев, и Брежнев огромное, огромнейшее внимание уделяли интеллигенции, потому что они считали что советский народ прислушивается к мастерам кино, к мастерам литературы и так далее. Поэтому, что нам стоит? Давайте будем их просто хорошо финансировать, чтобы они воспевали нас и нашу политику. И это было сделано блестяще. В голодной, нищей стране при Сталине, допустим, да, мастера культуры катались как сыр в масле. Они имели огромные деньги. Дачи, квартиры, выезды за границу, благо все от того, что покупали там за границей себе вещи, костюмы, до э, общения с сильными мира сего. Это знаменитые приемы интеллигенции у Сталина, у Хрущева. Мне рассказывал Евгений Александрович Евтушенко, как это у Хрущева происходило. То есть интеллигенции уделялось огромное внимание. Это была государственная программа, в ответ на что интеллигенция должна была воспевать существующий строй. То же самое сделал и Путин он не жалеет денег для так называемой интеллигенции. Что хотите, ребята, что надо? Театры, вот вам театры. На тебе Машков театр, на тебе Миронов театр, на тебе Хабенский театр, кому еще Калягину на театр, всем бери. Соломин на театр, все берите театры. Что вам еще? Соломин, герой труда, значит, деньги, пожалуйста, там же огромные деньги идут от государства, на кино, на театры, на все. В результате эти люди являются просто зависимыми от своих желудков, от своего благосостояния. Это первая категория. То есть я допускаю, что среди них, ну, мне сложно представить, что Марк Захаров, которого я знал лично, исходя из собственных убеждений, поддерживал аннексию Крыма. Мне сложно это представить, потому что Марк Захаров был человеком глубоко демократичных взглядов, который ненавидел Советский Союз. И разрушал его своими спектаклями и фильмами. И вот так поддержать Крым, но ну это надо быть идиотом, а он был умнейшим человеком. А почему он поддержал? А потому что у него был театр, у него были огромные деньги на театр, у него дочка в театре и так далее, и так далее, нанизывалось. Вот так ну вот они же всего. все это так объясняют. Теперь, теперь дальше. Существует огромное количество идиотов среди мастеров культуры. Потому что требовать от артистов, чтобы они были умными, нельзя. Артисты глубоко зависимые люди. Я их хорошо знаю. Это люди, которые зависят всегда от режиссеров, от ролей. от Это... Многие артисты мужчины на самом деле являются женщинами. В прямом смысле женщинами. Потому что характер женский, истерики, обиды и так далее. С ними очень просто работать. Любой власти с артистами очень просто и легко работать. С писателями тоже. Издавать будем. Как Сталин покупал таких людей, как Ромен Ролан, Леон Фейхтвангер и прочих-прочих. Герберт Уэллс. тиражи. Миллионные тиражи, а, соответственно, огромные бабки. Чисто покупали. Как Алексей Толстой оказался в Советском Союзе, приехал из-за рубежа. Бунин чуть не сорвался, но не сорвался. Его срывали изо всех сил. Вертинский приехал и так далее. То есть, да, деньги, деньги. Еще важно. Значит, среди артистов есть огромное количество идиотов, которые поддерживают войну и режим Путина совершенно сознательно. Абсолютно сознательно. У них в голове каша. И вот они, это русские империалисты, вот им так кажется, они совершенно глаза горят, а когда совпадает все, и деньги, и идеология, это вообще флешмоб. Тут же есть еще такой нюанс, Дима, начиная с, ну, не начиная, а продолжая, так сказать, еще начиная с древних времен, но это очень хорошо было видно в фашистской Германии. Пропагандисты Гитлера очень быстро поняли, что чувства, эмоции продаются гораздо лучше, чем интеллект. И с тех пор все тоталитарные режимы этим пользуются. Отсюда любовь и внимание, даже не любовь, а внимание Сталина к деятелям культуры. Отсюда, так сказать, внимание Путина к деятелям Конечно. культуры. Они понимают, что с помощью этого инструмента Конечно. можно заряжать. Это важный инструмент. Да. А если говорить, скажем, о, так сказать, об эмоциях, то ненависть, хейт, продается лучше, чем любовь. Да, и вот манипулируя всеми этими вещами отсюда сказать взялись бета -фермы. они же были призваны сеять вот это все эти эмоции поэтому вот говоря возвращаясь к украине к современной так сказать медийной составляющей кто сегодня вас так сказать на кого вы обращаете внимание в медийной сфере кто вас триггерит кто вам интересен кто кто вам кажется... Ну, в общем, кто у вас вызывает чувства? Даже чувство это уже что-то, понимаете? Вы задали сложный вопрос. Я э, стараюсь э, смотреть, пытаться смотреть, следить, во всяком случае, вот так я скажу, за всеми, кто сколько-то более-менее вот имеет много подписчиков, кто делает интересные материалы. Это совершенно разные люди. Разные. И вы в этом ряду. Я отслеживаю все на самом деле. Потому что если ты хочешь быть профессионалом, ты должен, ты знать, должен рынок. знать рынок. Конечно. Поэтому рынок я отслеживаю. Сказать, что меня кто-то вот приводит в состояние э, повышенного реагирования, я не скажу. Может, я огрубел, не знаю. Но вот э, я помню, допустим, себя в э, там, 15 лет, когда я смотрел спектакли «Лучшие в Советском Союзе», и они меня приводили в состояние трепета. У меня такого давно нет. Э, кино может привести хорошее, а вот, вот чтобы видеоконтент в Ютубе, например, ну вот я сейчас напрягаюсь, думаю, ну вот не могу сказать, не могу сказать, что меня что-то так впечатляет, что я аж прямо сам не свой хожу. Мне иногда нравятся отдельные программы Отдельных блогеров Ну кого вы смотрите? Ну, ну, например, я не все смотрю но Мне очень понравилась последняя программа Дудя с Ромой Либеровым Фантастически глубокая Интересная, совершенно неожиданная Программа, неожиданный человек Мне понравилась программа Дудя с Кучерой вот, вот ну, это мне понравилось. Ну, это же, это же такое чисто... Препарация идиотическая лягушка. Да, но это же, это же, она же как бы имела такой успех, потому что как раз, ну, это скандал, это такой... Это вызвало эмоции. Да. Вот вы спросили про эмоции, вот, интервью Дудя с Кучерой вызвало у меня эмоции. Вот это вызвало эмоции. Мне было это скучно смотреть бесконечно. Знаете, как опарыш корчится под увлечительным стеклом. Ну, Но сколько на это, это можно интересно. смотреть? Минут, две, три. Ну, а интересно. Потом... Это было да. интересно. Ну, я, пони... я понимаю вас. Как вы думаете, в будущем что? Потому что в будущем, когда действительно нейронные сети могут писать уже приличные рассказы, там, отличные мелодии создавать, отличную музыку, делать проекты архитектурные совсем не хуже, чем «Живые люди», а что будет продаваться такого, чего не может сделать а нейросеть ну вот, от живого человека? Потому что я понимаю, что по идее да, человек биологически должен быть выше нейронных сетей, хотя уже не уверена в этом. Наташ, я не думаю о нейронных сетях. Я тем более никогда не думал о том, что может продаваться и о том, что будет продаваться. Я всегда жил эмоциями, э, интуицией и э, честностью. Как это ни странно. Потому что, когда ты честен в том, что ты делаешь, это, как правило, хорошо продается. Интуитивно пришел к этому закону. Это очень важная вещь. Сейчас сказал и подумал, хорошо сформулировал. Честность хорошо продается. Честность всегда окупается. Больше того. Ну, когда я вспоминаю, сколько было расстреляно честных людей или замучено в лагерях, я бы могла поспорить. А, слава богу, что сейчас не то время. Ну, в России оно уже приближается к тому, но у нас-то демократия и свобода. Конечно, тогда, да, тогда было проще быть там, Леонидом Соболевым или Николаем Тихоновым, чем Мандельштамом или Пастернаком, условно говоря, или Ахматовой, конечно. У вас часто возникают медийные скандалы там, со всякими поворозняками и прочее, прочее. Вот, да, и, там, и мы понимаем, что есть там дефимация, а есть а, клевета. Да? То есть есть, а, когда люди в, в заблуждение кого-то вводят, когда клевещут, они знают, что это не так, но они выдумывают и говорят это. А, а есть люди, там, которые делают это нечаянно, потому что их кто-то убедил в этом. А сами, у нас, кстати говоря, же нет привычки проверять у людей информацию. Вот говорит какой-то блогер, которого они там уважают или любят, и так далее. Они, ну, если Вася Петелькин сказал, так, так оно же и есть на самом деле. Вот. Вы как относитесь, так сказать, к тому, что... Потому что, ну, вам тоже достается. Ну, и это естественно. Там, чем человек известнее, тем больше ему достается. Это понятно. Или вы совершенно спокойно к этому относитесь? И, и кому вы отвечаете, и почему? Потому что иногда вы отвечаете, а я думаю, господи, зачем? Вы знаете, всю свою жизнь я смотрел на тех, кто что-то обо мне говорит плохо, как на Муравьев. И правильно делал. Потому что если ты будешь реагировать на все, что ну плохо о да. тебе говорит... Вы тебе, же тебе этих некогда, людей. Тебе некогда будет создавать продукт. И вообще жить будет некогда. А бывают исключения из правил. Угу. Вот вы вспомнили по Ворознюка, это исключение из правил. Наглядное исключение из правил, и я, пожалуй, вам о нем расскажу, почему это произошло. Я не люблю несправедливости, и я не люблю быдло, наглого быдла. И вот это быдло из 90-х вылезло на экран и сказала, уже будучи таким довольно известным, и сказала, что Гордон агент КГБ, и у него квартира в Москве записана на тещу. И первое, и второе является ложью. Я никогда не был агентом КГБ и любой другой разведки. Никогда. И у меня никогда не было недвижимости или чего бы то ни было другого, любого в России, записанного на меня, на тещу, на кого угодно. Никогда и ничего. То есть и первое, и второе его утверждения были сознательной, наглой ложью. Первый вариант – не реагировать. Ну, не реагируешь – это значит, ты как бы подтверждаешь это, а он уже раздут. В суд. Второй вариант суд. Это же Европа. Да, второй вариант суд. Когда-то еще одно такое быдло Балашов сказала, что я агент КГБ. И я подал на него в суд. Суд длится уже 3 или 4 года. Я потратил ну, много тысяч долларов на суд. Он уже вышел перед войной с предложением к моему юристу э, мировую подписать. Я сказал, да, мировая возможно, но ты должен сказать, что я ошибся, я дал неправильную информацию, Гордон никогда не был агентом КГБ, и я прошу прощения. Ну вот прошу прощения, его смущало, а тут война началась. Поэтому суд для меня тоже отпал. Осталось третье. Я официально обратился к Павел с экрана и сказал, ты жирная свинья, у тебя есть два дня на то, чтобы извиниться. Почему меня еще это задело? Потому что я единственный человек в Украине, единственный, кто получил от России больше всех по сумме. Никто за 32 года независимости не имел от России в совокупности то, что получил я. Первое. Они открыли на меня уголовное дело по трем или четырем статьям. Они внесли меня в реестр террористов и экстремистов, они э, заочно меня осудили в Москве, я осужден в России, они внесли меня в список иноагентов, и они еще объявили меня в розыск. Ни один человек, ни один президент, ни один председатель СБУ никто не имеет в Украине вот этих пяти э, в совокупности моментов от России. А почему они так нервничают? А потому что 10 миллионов подписчиков только, а из них процентов 20 это Россия. И они слушают и смотрят то, что я говорю. Это прямой вред им, поэтому они так возбуждаются. И когда эта жопа толстая с экрана говорит, что я еще агент КГБ у меня квартира в Москве, то иди сюда. Я ему сказал, я тебе даю два дня на то, чтобы ты извинился. Если ты не извинишься, я посвящу тебе время и сделаю твою жизнь невыносимой. Я испорчу твою репутацию. У меня слово железное. Я очень упрямый человек. Если меня разозлить, вообще, я редко злюсь, но если меня разозлить, Будет плохо. Он меня разозлил. Он не извинился. Продолжил свои инсинуации. Ну, раз так, иди сюда. Сладкая булочка. Иди сюда. Ну, вот и, он, и он э, идет... Сладкая своего, булочка. Вы как-то так плотоядно это сказали да, про ну, Потому что, потому что э, копаться в биографии Паврознюка это одно удовольствие. Э, мне еще остался месяц. Я уже издал в ряд материалов. В много изюма? Нет, это говно, а не изюм. В булочке много говна, она очень несъедобна. Вот э, вопрос в связи с этим всем, да, мне интересно. Как вы считаете, смотрите, э, отвечать э, очень многим людям, это их легитимизировать. Это, значит, э, как бы давать понять, что эти люди э, там равны тебе, чтобы ты им отвечал. Э, идти в суд... Можно много сил, денег, времени потратить. А ведь есть же ну, как бы прекрасные вещи в жизни. Книги интересные, семья, работа, которую ты любишь, секс, в конце концов, на которую нужно тратить время, понимаете? Там Я не знаю, лучше, лучше собрать там, грузовик э, помощи ребятам да, э, в это время. То есть в суд эти тоже бесполезно. А что тогда с этим? Просто, просто вот идти и не замечать. Пожалуйста. Я же вам перечислил три варианта. Вариант первый ⁇ не замечать. И это нормальный вариант э, по отношению ко многим, к подавляющему большинству. Вариант второй ⁇ суд. И вариант третий ⁇ уничтожать репутационно. Уничтожать. Но Если это тоже нужно тратить время и силы. Ну, иногда стоит. Иногда стоит того. Тим, что вас сегодня э, ну, вдохновляет и делает радостным, и, э, ну, кроме побед на фронте? Это понятно, это всех нас делает радостными. Ну, Где-то где же надо черпать силы. Ничто меня не вдохновляло так за этот год и два месяца, как э, потеря россиянами крейсера Москва. Херсона. Потеря Херсона, наступление украинских войск на Харьков, взорвавшийся Крымский мост. Самые яркие моменты за это время. А я еще а, вообще просто в восторге от того, как я по-другому узнала наших людей. Вот какая-то произошла такая оптическая корректировка, когда ты понял, что а, на самом деле ценность в людях вот лежит вот там, да? Те люди, которые пошли, и там ночью у меня очень много знакомых просто встал. Вот тот же Женя Дубровский, который часто у меня был на эфирах до войны, встал там через буквально неделю, пришел добровольцем в военкомат. Сказал, буду воевать. И был на, на Донбассе год почти. в Самых страшных, так сказать, пикельных. Я вот с ним поддерживала связь. И для меня это просто... и Он и так был мой друг, а так он просто, вообще просто стал. Нет, и у нас удивительные людей. люди. У нас Тот удивительные Тот же люди. Олег Лешко, которым... немногие же о нем говорят там или пишут. Да. да, Олег Лешко а он, да, он, Конечно. А он под Харьковом. Конечно. Вот. И многие... Ну, когда так вот открываешь людей, ты понимаешь, что... А вообще мощь вообще страны это именно люди. Да. Именно да. люди, которые в неожиданных, вот погибший барно, да? Да. но вот чудак же он был там, над ним могли как-то э, смеяться, кто-то еще да. что-то. Он был да. такой очень неформатный, нетипичный. Но тихо, без пиара. Да, человек пошел и воевал. Как не вспомнить классика: Украина не Россия. А почему Украина не Россия? Потому что украинский mm -hmm. народ не русский народ. Вот и вся разница. Это правда. И мне кажется, когда я думаю о будущем, мне кажется, что все у нас получится только потому, что вот такие люди. Дим, спасибо вам. Спасибо, что вы пришли сегодня, что вы продолжаете работать, несмотря ни на что. Я считаю, что все люди, которые сегодня живут в Украине и продолжают, несмотря на любые трудности, они все молодцы и герои. Вот всем вам слава. Спасибо. Спасибо. Большое. Спасибо. спасибо. спасибо.